Здарова, мужик. Понял? Ой, мам! Ты Да мам! Что Да мама! Блин! Ч? Тихо, мам! Извини меня! А нет! Твой Я нет, мам, вс, вс, я тебя позову, уйди, мам, пожалуйста! Алло! Да. Ч да-то? Дебил!